Рот я иду! Слава Богу, ты жив! Бой! Привет, привет, подписчики канала Амбрелла Тэйч Порядок на связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну это Том Брейдер, пятый эпизод Лара Крофт. Ну это означает, что у нас сегодня пятница, точнее у вас пятница, у меня, конечно, нет, я записываю все заранее. Но, все равно, ребят, я очень рад читать все ваши комментарии, видеть вашу поддержку, ребят, очень рад, что вам Нравится похождение, Я однозначно уверен, что эта игра всем вам нравится, ребят Так что обязательно ее, пожалуйста Поддержите вашим лайком, комментарием Подпиской на канал Дискорд, на Телеграм, ссылочки в описании На ютубе тоже поддерживаю Тоже пишу комментарии, ребят Потому что это вы помогаете тем самым Продвижению его на ютубе И тем самым Нас становится больше А чем нас больше, тем веселее Ну и конечно же, ребят я знаю, вы знаете, я буду хейтить ее постоянно по поводу похождения, но все же. За что я не могу ее хейтить, так это за графику. Графика здесь шикарная. Так что, наверное, будем сложаться еще красивой графикой. Ну ладно, как говорится, прелюдии-прелюдии, а пора отправляться. Вебку выключаю, но с вами не прощаюсь, и продолжаем нашу экспедицию по Tomb рейдера. Так, как вы помните, у нас было. Я сделал несколько сохранений. То есть вот, вот, вот и вот. Вот последнее сохранение действующие у нас Так что мы можем отправляться сразу сюда И если у нас ничего не слетит Будем наслаждаться им Так Движемся понемножечку Движемся полигонечку Веселимся, наслаждаемся Записываем все красоты вокруг так, давайте вспомним, что там у нас э, Было-то Извиняюсь Поднимитесь еще выше, чтобы встретиться с ротом А, все У нас э, Горный перевал Мило У нас горный перевал Перевал судьбы Вообще красота, а проблем нет Так У нас, возможно, будет небольшие Подвисание, ребят Пожалуйста, простите за них И потерпите Потому что я только-только запустил Есть большой риск того Что он У нас все это Немножко поглючит Ну, это риск слабенький Он небольшой, но все же он есть Так что хорошо отнестись С пониманием Так, а тут нет Никаких проходов, ничего да ладно. Хоть бы, как бы что-нибудь спрятали бы, заныкали бы. Чтобы спрятали бы, заныкали бы. Да нет, даже этого не сделали. Но у нас в среднем фпс от 20 до 31. Причем, что у меня частота тактовая 60 FPS стоит. То есть, я не знаю. Давайте снаряжение, что ли, посмотрим. Может, что-то прокачать можем. Да. Можем модифицировать пистолет. Можем модифицировать... О, костюмы нам стали доступны. Да, кстати, у нас же по моему предзаказу несколько костюмов доступны. Стандарт серо-сине Майкл Лары, охотник, этот костюм весь покрыт грязью в целях маскировки, прямо как в голливудских боевиках. Давайте посмотрим. Как ты выглядишь, Лара? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Выбор... Это, конечно, хорошо, но нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, годов прошлого века. Почему я не могу посмотреть вот здесь, просто чтобы нет, нет, нет, нет, Ну вот это ей больше идет Правда из-за того, что она Извиняюсь, покрыта грязью Меня это немножко напрягает а как... Так, какие у нас еще тут есть? Есть партизанка В этом костюме Лара похожа на настоящую партизанку Времен Второй мировой войны О. Слушайте, а вот это А вот это ей идет вот это ей идет. Это, кстати, объясняет, откуда у нее карман. Реально, это вообще объясняет, откуда у нее карманы. Потому что там полно карманов. Хотя летчица тоже хорошая. Альпинистка, альпинистский костюм Лар, защитный жилет, кошки, страховочное устройства, Кошки-страховочного устройства. А мы можем ее использовать, потому что все это дело сносить, там крюк использовать, все остальное, красоту, мироздание. Ну, в этом будет душно. Ну, согласитесь, ребят. В этом ей будет явно душно. Да, подвисает у нас нехило. Подождите-ка секундочку. Прямо секундочку. Итак, ребят, мы вернулись. Вы, наверное, даже этого не заметили. Я тут кое-что подкрутил в настройках. Вроде даже помогает. Вроде FPS держится хорошо. Стабильно. Да. Вот сейчас получше стало. Так. Да, сейчас получше стало. Просто я не знаю почему, но начала все это дело. немножко. Но сейчас я надеюсь побою, так что все нормально. Извиняюсь, если были лаги в самом начале. Итак, подрывник. Костюм Лары, подрывник, комбинезон, инженера и пояс для улучшения инструментов. Давайте смотреть. это, кстати, объясняет бы, откуда у нее бы вся эта красота была бы. Лара, показывайся. Ну, это неплохо, то. Вы же меня знаете, ребят. Это все равно не то. Мне вот понравится больше всего летчица, конечно. Верный выстрел. Костюм для Алары верный выстрел. Спортивный стиль, высокие ботинки, защита предплечья. Ну, давайте смотреть. Это все костюмы, которые нам дала игра. Ну, тут она, знаете, больше похожа на. Подожди, это что, голодные игры, что ли? А, нет, это Блейд. Это Блейд. Третий при чем? Слушайте, разработчики, вы хотя бы уж не позорились. Так, это третий Блейд вообще кошмар вышел. Взяли бы хотя бы первый, я бы понимал. Ладно, ставим классику. Ну или... Нет, оставим классику. Потому что на классике у нее все изменения отображаются как в игре. Потом, если что, может быть что-то применить дополнительное. Но это дополнительное. Так. Вот сюда давайте сейчас сходим. А. Точно. Куда это я тороплюсь-то? Нам даже еще с вами... Ой. Опять поседает. Опять поседает. Ну ладно. Потерпим тогда снаряжение. Нам надо... Я сказал снаряжение. Так вот. Надо же модифицировать. Автозапуск. Магазин затвор. Дульный ударник. Давайте здесь что-то поработаем. Так. Магазин, увеличить магазин, содержит на 10 патронов больше затвор отдача уменьшается, а вместе с ним повышается точность урона Вот это мне надо, конечно бы Дульный тормоз, повышает точность выстрел и наносимый урон Ударник Чувствительный спусковой крючок повышает скорострельность Скорострельность, ведь черт с ними сдалось По луку что? Усиленные плечи Лук с усиленными плечами можно натягивать сильнее, что позволяет увеличить урон от выстрелов Оплетка тетивы повышает Скорострельность Много чего прекрасного Много чего вкусного есть Давайте мы Знаете что Да нам дают сейчас пистолет Но я буду прокачивать сейчас лук По многим причинам Мы охотимся Мы добываем себе еду Пищу здесь это было бы куда логичнее. Так, Лара, не гори, пожалуйста. Обычно многие сразу начинают гореть здесь. О! Еще немного. О! Подождите, вот я сейчас хотел проверить. Да, они выделяются тоже желтым. Давайте почитаем. 25 июля 1982 -го года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке, и опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжелораненый. Ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые. Они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Итак, крушение. Это журнал Матиаса. Он попал на остров много лет назад. Кажется, этот человек, что был рядом с Самантой. Красота! То есть, получается, мы узнаем уже историю... А, дневники сумасшедшего. Так, ясно, это главный... Э, главный ну ладно, это можно было догадаться, что он будет нашим противником. Но меня радует, что в игре можно... Свободно изучать всю локацию И если ты что-то пропустишь Тебе не нужно будет перепроходить там Игру с нуля Чтобы найти все пасхалки Хотя с другой стороны в этом, знаете, терять Какой-то свой шарм Посмотрите, какая красота Да, темно, но когда здесь станет светло Здесь отвлечение Всаживайте стрелы рядом с аргами Чтобы отвлечь их Отец Матиас сам пошел. Велел нам не вмешиваться. Да? Почему? Не знаю. Может опять девчонка для обряда? Вечером все узнаем. Там была настоящая бойня. Владимир Каманов, чего ты ждал? Он любит убивать. отец Матиас что на это говорит? Не пол слова. Послушаем. Эти парни уже давно Он им Значит, им можно нарушать закон. Они сами закормили, просто повинующие не до Пойду посмотрю, что там внизу. Что за звук? Ну-ка, посмотрим. Спасибо. Это я забираю. И это я тоже забираю. Большое спасибо. Ой, кстати, ну да, кстати, да, они восстанавливают стрелы. Это меня радует. О, еще ящичек. Извиняюсь, если подглючивает слегка. У меня тоже немножко глючит. Ну тут, может быть, еще из-за качества картинки, из-за всего остального. Я просто не знаю, из-за чего еще. Тут много, скорее всего, из-за чего. Но я постараюсь сделать так, чтобы у нас как можно... Кстати, видите, вон там фонарь. Значит, туда попасть можно. Нам так игра хочет сказать, что сюда попасть можно. О! Один из тайников нашли. Один из двух тайников. То есть, здесь на локации два тайника. Вон там, видите, это ступеньки. То есть, в теории, дайте на карту я посмотрю. То есть, да, вот здесь в теории можно будет пройти. Надо только потом понять, как, ну ладно. Но то, что сюда можно уже возвращаться, бегать и изучать все, это мне. Это меня радует, реально. Тут ничего нету специфического, нет. Хорошо. Да хватит глючить. Работай нормально. Подождите, ребят, я кое-что сейчас сделаю. Да, вот э, вернулись. Пришлось еще кое-что сделать, но вроде даже сработало. А патроны не хочешь взять? А, у нас вообще всего с избытком. То есть... И нет, она сама продолжает немножко подвисать. Я не знаю, в чем дело. Может, конечно, в программе видеозаписи, но извините, я записывался с этими настройками все время до этого. Возможно, кстати, возможно, из-за масштаба. Вот мы сейчас.. В прошлый раз, конечно, не, под... не сильно подвисал, но ну, ладно, давайте немножко походим тогда. Тем более, извините, что я бегаю? У тебя дырка в баку до сих пор. Ты не должна вообще бегать, в теории. Нам куда? Нам туда. Нам туда залезать, это ясно. Значит, нам пока... Давайте сюда. Тут наверняка что-то должно же быть. Это же храмы. о о О, кстати! У нас отличный повод для телепортации появился. А я этим не пользовался. Так, ребят, вы меня поняли теперь, что мы будем делать, да? Мы сейчас будем теперь телепортироваться в другие точки <связываем> Возвращаемся к кострищу. <связываем> а что, пособираем Карта попрогружается везде, повсюду Глядишь, может быть, и гля... проседать перестанет Макс, мы... О, кстати Видите? Там тоже есть проходы То есть, если мы пойдем поверху Мы сможем там потом перейти вот сюда идти вот сюда. То есть наверху есть чем нам заняться. Так что будем пока идти по боковым ответвлениям, а там посмотрим, что найдем. Хорошо? Так вот, где... Подождите. А, водка стричная. Я ее везде ищу. Так, давайте-ка мы быстро перенесемся у этого не было. У этого есть. У этого есть. Там просто, по-моему, было то ли один, то ли два ящика. Я хочу их открыть. Там то ли один, то ли два ящика. Плюс где-то здесь должны быть карты. Как я понял... Так, это спуск вниз, значит ящик в другую сторону. Где-то здесь должны быть карты на поиск артефактов. Вот. Открывай. Нет, на ну что добро попадать, реально? Чего добро попадать? Так. Подожди, не на ту кнопку нажал. И где-то еще должен быть. А, -а, -а. карта сокровищ. То есть они рандомно валяются в своих зонах, да? Нет, если они не валяются рандомно, это, конечно, плохо, с одной стороны. Ну, с одной стороны. Подождите, а вот рядом... Ага, ящики не отображаются в принципе, я так понял. Был просто где-то еще один ящик, я не помню где. Ладно, мы когда с вами так... Ага. Ладно. Сейчас тогда мы, знаете, что с вами сделаем? Прокачаемся на то, что уже имеем. Uh, лук я могу прокачать здесь дополнительно Оплетка тетивы Повышает скорострельность Скорострельность... Хотя, как бы она не помешала бы мне, строго говоря, опять же Конечно, увеличить магазин или... Точность, точность пистолета давайте улучшим Пока работаем на точность На точность и на качество Черт, с э, количеством патронов Толку от этого не особо много для нас Хотя, кому я буду? Конечно, толк от этого есть Но... Нам сейчас главное немножко другое. Так, да, телепортируемся. Стоп. Может здесь, кстати? Точно, я что-то не подумал. Здесь же рядом должен быть тоже сундучок. Причем не... О, хотя, подождите, мы же его и открыли. Мы же его с вами только сейчас и открыли. Что-то я думаю. Мы же вот с вами только открыли этот ящик же. Наверху. Все. Подождите. Кстати, вот обычно под мостом с эти карт сокровищ. Может здесь есть? Нет. Ну, знаете, проверить стоит. Проверить стоило. Внизу все горит, прямо у реки. Красота. Влажность высокая, и все горит. Кстати, ребята не восстанавливаются. Это. Это меня радует. Кстати, по карте здесь у нас есть какие-то ответвления? О, здесь есть спуск, но я не знаю, куда он ведет. Давайте по нему сходим тогда туда, посмотрим, что там у парней. После видите, вот здесь спуск есть. Ну для чего-то же вот этот спуск есть же, так ведь? Так. Значит, надо понять, для чего. А. Это если бы я по-тихому ходил, что ли, да? Ну, теории, давайте попробуем. Я ее не понимаю. Как она так балансирует, что ее до сих... Да. У нее, смотрите, пробита бочина насквозь ржавой арматурой, которую она вытащила. У нее сейчас дол... Ее не перевязывали, ее не перебинтовали. У нее должно быть обильное кровотечение, но вместо и заражения крови. то есть сколько она поплавала с этой дыркой. Другие пристрелят! Она где-то рядом. Ищите! Да, да, да. -да, -да, -да. Один мы уничтожили. Подождите. А -а -а, это я могу взять. Я бы вот эти еще сжег бы, ну ладно. Кстати, а если я вот его еще раз разожгу? Нет, уже не засчитается. Обидно. А я думал, мы сейчас выполним быстро этот бонус. Задать. Ой... И за... Это все огонь, ребят. Все, я понял, это огонь. Ну, а так всегда все глючило. Давай, давай, давай. Да, я Нет, упала не Нет, а ты не должен думать Ты НПС, ты не. <плых> <плых> О, это тяжелые пошли Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Нас пытаются сжечь. И нас сожгли. В общем, нам выгоднее сейчас их сначала убить, потом это все сжигать. Хорошо. Ясно. Ясно, товарищи. Вперед. Не знаю, насколько длинным выйдет эпизод у нас. Потому что я то и делаю с... О, а это уже другой ракурс. Это мне нравится. Ты ты? Нет, О, эй, она самых пища. Они наверху. Я пока ниже а не буду по трогать. Нет, не Попробую выцелить. Не получилось Просто видите здесь есть возможность Сжечь их Попробуем в голову попасть Да иди сюда я тебе в голову хочу попасть Ладно подождем Правда, она не целится в ту же точку, что мне нужно Это обидно, конечно Но, с другой стороны, я понимаю Это тетива и все такое Давай, иди сюда Вот же старый хрыч Есть На попытка сейчас Ходим. И нас опять сожгли В общем, нам лучше их убивать Поодиночке Нам лучше их убивать поодиночке И лучше подходить к ним напрямую По-тихому, сворачивать им шею И так далее То есть это тяжеловесы Одного, в принципе, вынести мы можем. Держись. Кровь, держись и лечись. И нас пробили, да? <смех> Сколько там у меня тут уже побирает? На... Может на пистолет перейти? А в чем нет-то? Спрятаться? Понял. А, это так я не прятался что ли ни разу? Да вы издеваетесь? Отлично. Кстати, я когда вот стрелял по этой лампе? О, этот не в курсах, что творится-то Он паникует, он боится Привет! Вот это да! Ты живучий какой! <свист eight> убегаем! Убегаем, Ларочка! Убег... Черт, а, ко... а там теперь костры! <свист eight> то есть мы еще и сгораем! Вот это да! А, тут то есть пожар идет! То есть не надо уходить! Ребята, и сколько мы здесь помирать будем? В общем, мы тут помираем То есть обратно вернуться мы не можем уже Давай-давай-давай-давай Есть! Ломай ее. Вот, вот, вот, ее. Давай. Давай. Все, забирайся, Лара. Пора уходить. И можем переключаться на пистолет. Да, конечно. Я в такой опасной ловушечке. Да сколько же вас здесь? В общем, мне лучше, конечно, здесь все сжигать И их оставлять помирать Кстати, вариант тоже хороший Оставить их помирать в огненном плену Или, может быть, мне убирать Кстати, может быть, убивать их потихому? Кстати, а может не просто к нам дают -то? Я просто думал, может быть, убивать их массово? Тут надо потихому, по покрысяцому по по Ну, почему бы нет, научимся, да? еще зараза бежим бежим бежим черт их там двое что ли их там двое но зато, кстати, вот этот план сработал куда лучше. Мы вынесли больше, но этот меня сжег. Эти напалмщики уважаю, реально уважаю. Реально, это мое уважение, это респектейшн. Давай, давай, давай. Не зря я этот под уровень оставил на этот эпизод, ты вот не зря. Перебегай, огонь распространяется. Давай уходи. Где ты? Ой-ой-ой! А он совсем что ли поджег? Так, он ко мне пришел. Есть. Идиот, бежим отсюда! <свят> <свят> есть! Прошли! <свят> Прошли. И давайте сходим сюда. Здесь, здесь есть бонусы, здесь есть лесенки здесь есть все прекрасное. Так, а что вот этот ящик получить? Нам нужно что-то поджечь. Тут полно огня. Лара, возьми где-нибудь огонек. Ты же можешь, я знаю. Вот видите, к примеру. Раз. О, сактулочка. Что здесь у нас? Шелковый века. Такие были и у крестьян и у знати. Значит, здесь веера хранятся. Ну ой, проседает, да, ребят Это все огонь Это все в огне дело Я теперь это официально подтверждаю Это дело в огне Это все огонь Ну ладно, потерпим А что я могу поделать, если даже у меня такая происходит сейчас фигня там, кстати, тоже видите? Тоже есть проход. И вот тут наверху тоже что-то да есть, да ведь? Да. Что тут у нас? Это Гунбай. С его помощью самураи отдавали приказы на поле боя. Довольно прочный. Наверное, из изморенного кипариса. Mm -hmm. И как они им отдавали? Х визуально? Хотя, в принципе, каждая технология имеет под собой какую-то основу. Так что в теории, может быть, он и рабочий реально. Кто знает. Не ручаюсь, как говорится, оспаривать. Давайте теперь туда. Есть. Серьезно? То есть сделать такой островок только ради опыта? Нет, я, конечно, все понимаю. А, тут еще видите, это все понятно. Сейчас сделаем. Писта... Тратим лук, только лук. Так, то есть светильники они сохранятся автоматически, это дает нам автосохранение. Это меня вообще очень радует. Надо найти последний. А, ну вот он. Вот Последний. Ай. Пиромания. Испытание пройдено. получен достижение. неоконченные дела. Спасибо. Ларков теперь официально пиромантка. Ну, что поделаешь? Ну, есть так. Ну, есть. Такое. Отмолим, как говорится. Не отмолим. Я отмолим. Но все равно. Могу, кстати, здесь спуститься. Но я так полагаю, если сюда спрыгну, я тут разобьюсь. Ой, как да, ребят, проседает туда же у меня, ребят. То есть не только у вас, наверное, сейчас будет лагать. Не только лишь у всех. Но нам придется потерпеть. О! дневник Матеса. Нас когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то что там шалаш построить или тут быть. Нас как будто силой какой в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Он ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там имена, там, откуда, мы что. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове. В конце выбор предложил, говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, а он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще он решитель. Ну, он спокойный такой. Когда не видал, что он понты дешевый кидал. Ну, вот так когда стоял на песке, а. Он такой в крови весь пропитался В общем, я тогда решил, пойду за ним до конца Ну да Перед тобой какой-то псих пришел Застрелил парочку твоих людей И вместо того, чтобы всей толпой на него наброситься И ему отвернуть голову Вы что, пошли за ним? Гениально! Он вам при этом все уже рассказал об острове Дневник еще одного обитателя острова по имени Николай О, это вообще русский Кстати, теперь понятно, то есть это наш человек И вспоминает некий Отец -матец. неужели он тот самый человек? Но это наш русский Это наш русский у нас еще очко есть, но вернуться мы к нему не можем. Потому что иначе проходить через этот ад снова надо. А я не хочу. Пойдем-ка. Я справлюсь. Старые добрые скалолазанье. Если что я управляю здесь? ой ой ой ой ой Лара, Лара, спокойно, спокойно. Держись! Пожалуйста, без круты. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Какая удобная расщелина. Но ведь по ней часто лазают, Видите, тут даже проходы есть по нашим стреляет. Держись, рот. Это только на вид страшно. Ты не что впервые, не да. Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны... Нужны бинты, морфи, антисептика. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, лагерь, кстати. О, нет. Нет, нет, нет, нет. Ах, только не это, пожалуйста, пожалуйста. Ну-ка, держись, товарищи, не смей помирать мне тут. Сейчас. Сейчас. Да, правильно, Лара, хоть что-то первое логичное делает после жгута. Если что, ребят, у нее нет леткомплекта. Она просто сделала жгут из тряпок. Он, конечно, живой. Давай немножко погреемся, покачаемся, науки поподнимем. Лара. Ты не поняла, я понимаю. Волчи, следы. Господи, что же делать? Для начала прокачаться. Рюкзак где-то там. Могу попасть Черт, ушла шавка. Я так хотел. Ой, ключ это как? Все, это дело в дожде в больших локациях и в огне вместе взятых. Есть что рассказать, Лара? Нет? Отлично, давайте прокачиваем сразу территорию Так Твердая рука, боезапас Искусство убивать, лук, пистолет, винтовка Дробовик Нет, давайте вот здесь Звериное чутье, слух и зрение обострились теперь легко замечать животных И сочек пищи, как бы мне волков надо убивать Заразилку животных Тайники с пищей Сбор костей. Возраст стрел. Вот мастерство вот это у нас уже... Оно есть. Сбор костей. Как бы полезно, но... Поиск запчастей не особо надо. А вот за разделку... Как бы охотиться можно. Прокачиваться как следствие. Но мне нужно видеть этих волков. Они постоянно везде бегают. Давайте мы... За разделку. Заодно опыт дополнительный будем получать. Сможем прокачать наше оружие и все остальное. Красота! Далее. Быстрый переход пока не строгаем. Снаряжение у нас не так много всего. Но лут прокачан, это хорошо. Есть что-то еще, чтобы можем здесь взять? Чего я не вижу, чего я не слышу, но чего мне хочется посмотреть. А, есть. Да, дают больше опыта уже хорошо, как видите. Там точно что-то есть. На тот, как видите. А, там канатка не нужна. Так. Давай, Лара. Ну, это головоломка. Это головоломка. И его надо как-то расшатать. А, здесь крюком кошки надо А у нас его нет до сих пор, кстати И видите, вон там вот Тоже нужен крюк кошки, а у нас его нету Через эту пропасть она не выживет, ребят Видите, она во-первых широкая, во-вторых там выше И там нету о, белого уступа, за который она могла бы в теории зацепиться Так что нет, ребят Увольняйте меня Там я прыгать не собираюсь даже под водопадом я похожу-ка. Видите? Вижу же. Тайник. А, это гор... Это горная деревня. Подождите, подождите, подождите. Это уже новый тип тайника. А здесь я не все нашел. Тут где-то что-то, видимо, еще есть. Походи бы, да поизучать бы тогда бы, коли что-то пошло. Просто видите, здесь-то у нас э, еще один тайник. Походи бы, да поизучать бы, конечно. Но в теории, я там все зачистил, там никого в живых уже быть не должно. В теории. На практике чет, конечно, знает. О, а у вас тут что? А вас надо поджечь, товарищ. Ну, давай. Тут, кстати, курочка есть. А если я убью курочку, мы получим какую-то еду или бонус? Ну, скорее всего, получим. Иллюминация. Получайте опыт в ходе испытания. Ну, не... ну, неплохо. А это уже головоломка, да, большая? Да, это большая головоломка. Ладно, да, там мы сейчас спустимся туда-обратно, в эту жуткую зону, откуда мы вышли. И посмотрим тайники с припасами. Ну нет, от чего? Почему бы нет-то надо? Так-то все это надо нам. Так надо, значит, брать. Ладно, давайте тогда мы Смотрите, как сделаем Телепортируемся обратно То есть, видите, нам она дает возможность туда прийти, значит Вот именно в той зоне и находится все, что нам нужно А эту зону Да, ее можно прибить А вы что, дубли, я от курочки, что ли, откажусь? Нет, конечно. Так. Давайте мы тогда сейчас смотреть. Быстрый переход. Вернемся вот в эту зону. И там мы с вами найдем последний недостающий элемент. Получим, конечно, последний недостающий элемент. Как раз у нас, по-моему, по времени уйдет, ну, примерно, с учетом, вот, у первых записей, наверное, 40-45 минут примерно. А вот так, примерно, предъеду, я хочу, чтобы у нас где-то 45 час максимум было. Если я буду спускаться, вот, смотрите, наверху-то я уже все обследовал, так ведь? А, подождите, я шел вот, я шел с этой, что ли, стороны, получается, как бы. Да, я походу шел с этой стороны, насколько я помню. А вот с этой не ходил. Да, там что-то есть. Ага, смотрите-ка, что мы обнаружились! О, еще какие-то монетки. Но тут вода льется. Подождите, значит мне нужно как-то огонь с собой толщить, искать? Это любопытно. Это любопытно. А тут есть какие-то проходы, заходы с другой стороны? Нет? Нету. То есть мне нужно умудриться как-то сюда Протащить огонь А как? Ну там, видите, там водопад Мы физически там не пройдем с огнем Как ни крути Может, конечно, я поломаю вот это Ага. Стоп-стоп-стоп-стоп Перез... А, перезарядка Нам нужен огонь, ну ладно, давайте попробуем взять Мало, конечно, вероятно, что мы его получим Мало вероятно, что мы получим здесь огонь, но все же, давайте попробовать Хотя мы тут в воду как бы входим Ну нет, да, даже так татухнет про просто да, походу мы с этой локацией сегодня вообще не выберемся дальше Нет, мы выбрались, конечно, чтобы прошли через этот А, так далее, я не спорю мы прошли, мы молодцы Но можно было бы и быстрее, и лучше Так, таник с припасами мы ищем Здесь только остался у нас, получается, да? Ну, получается, да А где он может быть? Там видел мерцание И был бы забавно, если вот реально там и будет Ну-ка Но ну, это здесь мы брали дневник Матиса И пару дополнительных Плюшек Но не больше ни меньше Тут ничего не блестит Ничего не мерцает, ничего не мигает Только выше Может конечно там где я на них охотился Кстати Можно карту глянуть? А, вот, смотрите, мы карту нашли. Тайники. Так, ну-ка, маркер, подождите. Ну я только что оттуда. Ничего не понимаю. А, -а, -а, а, вот это они спрятали все это дело, горный хлам, набор собран. Ничего, они так прячут себе Два две вещи в одном месте были, ребят, и я даже этого не заметил. Так, все, с этим разобрались. Можем, в принципе, теперь возвращаться к роту. Так, тут все собрали. Там, всё... Кстати, зато, кстати, опять же, заметьте, карта оказалась рядом. То есть карты здесь везде есть. Надо просто... Причем карта оказалась очень близко к лагерю. То есть, скорее всего, все эти карты, они лежат рядом с лагерем. Потенциально Ларином. Значит, давайте сейчас искать. Потом, может быть, еще что-то пособираем дополнительно. Это было... Это, кстати, очень полезно. Это очень полезно. То есть, получается, все карты Лары хранятся рядом с лагерем. Запомним. Рот, ты там потерпи, мы тут вот пока ходим, бродим Глаз с тебя не сводим Там вот, видите, у нас вообще Много чего еще есть полезного Мы, по-моему, шли вообще вот этим путем Насколько я понимаю, да, ведь? Да, мы отсюда пришли да-да-да-да-да-да-да-да Да, спасибо за иллюминацию повторную. это просто прекрасно Ну, природа, иллюминация, все дела Ладно, давайте тут походим Пособираем тоже, тут много чего найти Можно А для чего здесь вот это, кстати А Это типа, чтобы сюда не провали А, смысл, здесь же чертовник. Зачем делать такие походы, если ты не хочешь им пользоваться? Кстати, заметьте, здесь все за... для зацепов Значит, мы здесь получим что? Правильно, наш клюкошку. Здесь слишком много зацепов Видите, вот здесь зацеп, тут дверь Которую я открыть пока не могу Без зацепа Здесь Много всего полезло для нас, ребят Так, давайте, идемте наверх Знаю, глючит Бесит. Меня тоже, ну... Надо терпеть. Надо было наверх, но у нас нету крюка Что за... Извиняюсь, ребят. Так самое утро я кстати утро без чего записываю У многих наверное такой вопрос возникает но я с самого утра записываю о тайник неплохо Давайте, кстати, осмотримся. Может где-то внизу что-то еще есть. Ага. Видите? А, это просто стрелы, это стрелы и курочка. Ну, куры я пока тогавать не буду, пусть походит. Нас... Периода Камакура. Это тоже была часть Емакая. Да, все правильно. Что тут у нас? Пейер или что? Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд. Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов. В любом случае, ему нужно было выпить. Нет, это потерянные друзья, ребят. Убитых врагов слишком маловато. Сэмперфай. Сырбанная фляга. Похожие вещи американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд. Ну, слушайте, неплохо. Идемте дальше. Ну, тут у нас чисто скалолазание. Чисто скалолазание. Тихое, приятное, ничем. Можно туда... Подожди, а нам куда? Просто в теории я хочу понять, куда нам лезть. Ну, в теории как бы надо вообще туда. Ладно, давайте по лестнице пойдем. Посмотрим, что тут есть, в принципе. Здесь очень много дверей. А, это то бегать, то туда, то сюда. Знаете, мне очень нравится эта локация Здесь большой простор для изучения Тут реально большой простор для изучения Ну, всего А главное Тут тихо Ну, это чтобы, скорее всего род, э, Рода там не поймали Не прибили Пока мы тут ходим, бегаем, смотрим Наслаждаемся видами Смотрите, еще, кстати, один самолет разбившийся. Так. А я правильно иду, нам туда надо. Но раз нам надо туда, значит идем не туда. Тем более, кстати, здесь опять тоже надо все поджигать. А где я вам огонь возьму-то? Хотя, подождите, вот тут-то я огонь взять как раз-таки могу. С нижних-то уровней. Да, я, конечно, тут бегаю и все такое, прыгаю. Но кто сказал, что я взять огонь физически не могу? Очень даже могу. Смотрим. вот тут точно что-то должно быть А, ну да Я здесь уже и был О -о -о. Над нами что-то есть А я могу тут где-то забраться? Было бы весело Не-не-не-не-не-не о, Лара, ты меня напугала. Она меня реально напугала вот этим падением. Ну ладно. А, ну, нет, конечно, здесь мы попрыгать бы как бы в теории можем. С факелом и всей этой прочей мишурой... Ладно, давайте хотя бы в одну зону дойдем. Еще изучим здесь, что найдем. Так, нам наверх, да? А, я мог здесь по балке перейти. Вот, вот дурак. Ну ладно. Не -не -не -не. Я хотел налезть, но она мне пошла сюда, в бок. А, Лара, что ты меня так вот... Там еще, кстати, склад дополнительный. Ну вообще красота. Ладно, давайте попробуем тогда попрыгать с этим колюш. Уж... Ну колюш Шлара предлагает. Колюш Шлара предлагает нам попрыгать. Я попрыгаю с этим. А, да, она может с этим прыгать. Может. В общем, запоминаем. Здесь про... Кстати, тут можно еще и дыры себе открывать. В общем, запомните. Лара может все сжигать здесь. Абсолютно все. Факел здесь вечен. Под водопадом он сразу не сработает, но... Где что еще можем Взять, собрать, сжечь Украсть Реквизировать Над нами находится зона Но туда можно попасть Кстати, вот еще тайничок Видите, вон там мерцает Как туда залезть? Может, конечно, вот здесь попробовать? Можешь? Может Аккуратненько, аккуратненько, мисс Крофт, аккуратно. О. <смех> <смех> так и для чего здесь этот ящичек пустой? Я не понимаю. То вот что -то должна была лежать, ребят. Ну нет, это определенно. Ладно, идемте. Как она вообще ходит со такой пробитой бочиной? Я этого не понимаю, народ. Ишь, давай уже. Разоритель гнезд получаете в ходе испытаний. О, нам теперь еще яйца красить надо. И тайники нашли. Вообще красота. А здесь все закрыто, да? Ну, слушайте, неплохо, зато проходим аккуратненько. Вот тут, кстати, можно будет потом снести проход и войти, что-то там забрать. Там наверняка тоже что-то ценное валяется. Вот определенно я вам скажу. А че яйцо не зачиталось? Ладно, идемте тогда... Во-первых, хватит балансировать здесь Лара, не смешно. Идемте вон туда. входе походим, по, походим, побалансируем. Да, прыгать-то уже. Видишь, я не просто так все это дело дают. И туда тоже сходим. Тут, кстати, почему-то есть крепежи. Я не знаю для чего, но, ага, вот еще яйцо, видите? Здесь не просто такой проход сделали, не зря его здесь сделали, ребят. Вот не зря говорю вам. А, туда я забраться смогу только по канату, видите, там канатка, там канатка, тут канатка, везде канатка. Тут только по канатке. Да я уже понял, Гром, спасибо Ладно, идемте дальше Ну, куда сможем Так, тут закрыто ну, в принципе, можем сюда спускаться Туда пойти можно, но толку от этого немного Тут тоже можно что-то зажечь, поджечь это к собачкам что ли полы... Да, это котседа это к собачкам. А это камень. Почему у меня? Лук не активированный, не понимаю О, Это я забираю Опять же, смотрите, видите Тут тоже есть механизм Но чтобы нам добраться, нам, нужно, нам нужен Ларин Крюк С этим фокусом я хорошо знаком Этот фокус с канаткой Он известен еще со стародавних времен По старой ларе так что там проблем с этим быть, но ну, никак не может. Тут можно зайти, спуститься. Давайте им помойся в горной реке. Лара, там даже проход есть. А, это просто, да? Обвал. Ох. Что только с ней не делаешь, да? Это колодец, понятное дело Эх, Скелет Разбившийся физюляж И я зайти, конечно, внутрь не могу Да? Ну-ну-ну-ну-ну-ну ну. А, здесь я тоже зайти смогу В общем, нам туда надо Давай-ка зажигай. Огонечек я с собой возьму. Никогда не знаешь, где пригодится. А, не дает. Тушит. Фокусы с огнем здесь не проходят. Он наверху проходит. Давай, зажигай уже. Это будет самый длинный эпизод, ребят, у нас. Я выжил. Я выжил, я живой. Ладно, ребят, давайте тогда на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, давайте сейчас даже. Хотя бы дождите, давайте немножко. Сохраним. А, нет. Даже... не дай все таки сейчас подниму. А, вот, кстати. о Я это сейчас заметил. Это что? Тайники. И ведь незаметно засунули, заметьте-ка. нечок то прямо на кладбище. А, нам теперь сделали такой проход. А там есть что-нибудь ценненькое? Пособирать там, понаходить? Нет? Пусто. Обидно. А, ну ладно. Кстати, тут фонарь, тут фонарь. Они так подстыкали этих фонарей, чтобы мы точно никого, не, ни одного не попустили. Но зачем? В чем смысл? Давай, залезай уже. В чем смысл тыкать тут везде фонари? А там. Я, если что, буду отстреливаться. А, ну он, конечно, там, да? Нет, я вот сюда пойду. Тут у нас и дополнительные плюшечки есть. И знаки солнца некие. Ну, туда прыгать я не буду. Вот тут точно что-то есть. Ну, я вижу канатку, но... Так, это спуск к самолету. Там я вижу инструменты, но нам не туда, однозначно. Здесь, возможно, можно было бы как-то залезть. Либо... А, это, скорее всего, спуск к короткому пути. То есть нам туда, поднимаемся туда, заходим туда. Ну, вообще это просто все по... по красоте душевной. Ну давайте зайдем. Спокойно, шавка, у меня пистолет Спокойно, шавка, у меня пистолет Лара, пистолет достала живо Сколько тут людей валяется? А ну иди сюда, псина! Где? А, у них тут туннели. Где? Мне нужен только рюкзак. И все. Да, мы его заберем. Ой, сколько тут у вас. Забирай и уходим отсюда. Где? Да. Я ничего-то не вижу. Теперь нужно вернуться к роту. Теперь нужно.. Да, вернемся к роту. Тут есть Ой, какая ленинка. Сейчас на нас нападут. Вот говорю вам, нападут. Ах, ты зараза! Давай, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем. Давай, есть! Черт, черт, нет, нет, нет, нет, нет! и рен, перекусил сараза. Значит, знаю, где хотя бы мы сохранились, чтобы, если что, такое красоту, потом. А, прямо здесь. Прекрасно. Что ж, так что это еще в следующей серии. -то? Как раз кроту надо будет нам. Давайте тогда мы сейчас сменим ячейку сохранения. По традиции вы меня знаете. Да. Новую ячейку сохранения делаем. Так, проверка Да, вот, теперь видите, они у нас Мы только 15% прошли, ребят 5 эпизодов, 15% Ну, слушайте, неплохо Ребят, надеюсь, вам понравилось Сегодняшнее прохождение Ставим лайки, пишем комментарии подписываемся на канал, тем самым помогать Этому видео продвигаться Так, где тут собака Я ее слышал. Однако иначе, ребят, всем еще раз спасибо, кто нас смотрит Обязательно поддерживаем Чем нас больше, тем веселее Делимся этими прохождениями с друзьями Буду всем очень рад признателен, ребят Ну и конечно же, не забудьте про наши группы Дискорд, ВК, Телеграм, ДВНР Ссылочки все в описании Ну и в ВК, и Дискорд тоже Стой, собака, там тоже, я тебя тоже слышу Я слышу, ты нюхаешь там, ты меня ждешь Но она дождется нас в понедельник На следующий будний день 10.00 по московскому времени Ну а с вами был Альберт Эскер канал Бравотэйчинг. Всем на скорой встречи И всем пока. Увидимся. Кровь. А ты тут пока... Не знаю. Мясо покушай. Тут у них оленинка есть. Нет! Нет! Ты ж! Ты ж! Бей, бей, бей, бей, бей, бей. Бей, бей, бей, не Освежи, пожалуйста. И пошли отсюда. Если ты еще здесь, знай, ты получишь собой вкусный под конец в вечера. Или утра. В общем, всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся.